Аномально теплый январь продолжает тренд декабря на температурные рекорды. Температура воздуха выше климатической нормы сразу на 12 градусов. Синоптики уже назвали зиму не классической, невероятно аномальной и по-европейски слякотной. Обусловлено это тем, что в этом году и декабрь, и в особенности январь, они находятся под влиянием Атлантического океана. К нам постоянно приходят воздушные массы, теплые и сырые, с Атлантики, и кхм, обычно они заканчивают такое активное вторжение на материк, на континент где-то в декабре месяце, а в этом году это событие продолжается и в январе месяце. Так, согласно данным Гидрометцентра России, в ближайшее время дневные температуры будут выше нуля градусов. И лишь начиная с воскресенья в ночное время температура пойдет на спад. Теплая погода у нас сохранится и в последующие дни, и в начале следующей недели что-то будет все-таки темпер... будет происходить понижение температуры в ночное время, но возможно усиление со стороны осадков. И в любом случае э -э -э, погода все-таки ближайшей недели, она опять-таки будет аномально теплой. И рассчитывать на понижение температуры, на Мороза, скорее всего придется ну, либо в конце января, либо в Феврале. Профессор отмечает, что зима еще продолжается, а значит, исключать возможности возникновения морозных дней не стоит. Лилия Талипова, Фарид Захитоглы, Универньюз.